Куда это? Сюда. Пусть полежит. До Масленицы. Чего? Подождем, говорю, масленицы. И. Ше? Масленица. Говорю, придет, тогда и. Шт. Куда придет? Всем привет! Скоро Масленица и мы сегодня решили вам показать рецепт блинов дрожжевых на манке и они еще будут заварные. Итак, начнем. Первый день, сегодня значит, вечер. Мы берем 150 грамм манной крупы, мы берем чайную ложку сухих дрожжей, чайную ложку сахара и 200 миллилитров теплой воды. блинчиков у меня будет совсем немножко это вот, знаете, нам вот нам на один раз с Лешей может быть на два раза а вы, я потом под видео напишу полный рецепт для большой дружной семьи так, все это размешали хорошо и я поставлю на ночь в теплое место ну так, аппарат простояла, но в тепле размешиваем, видите, она такая достаточно пушистая Перемешиваем, добавляем одно теплое яйцо, соли, ну, тут меньше чем пол чайной ложки, столько же, буквально там одну треть чайной ложки соды, перемешиваем. Эти блины еще называются татарские, татарские заварные блины на манке. Я еще хотела такие же блины попробовать на своей закваске, но это мы где-нибудь в середине масленицы попробуем с вами. Рецепт от бабушки. Так, и теперь сюда мы выливаем кипяток. Все, все размешали, никаких ни комочков ничего нет. Вот такое достаточно жидкое получилось тесто. И опять убираем в теплое место. Ну вот я уберу его. Где-то на 2-2,5 часа. Итак, прошло 2,5 часа. Вот так вот выглядит тесто. Это тесто уже готовое. Его перемешиваем. Тщательно. Тщательно знаете если образовались или ну, остались какие-то комочки вы естественно все это разбиваете сковородку я уже поставила на огонь смазала растительным маслом смотрите чтобы нагрев был не сильный средний вот такой тесто. Итак сковородка накалилась наливаем первый блин и распределяем по сковородке. Ну вот тогда достаточно. Появляются сразу пузырики, дырочки. Переворачиваем. Посмотрите, вот первый блин, он совершенно не комом. Очень хорошо держит форму, выпекается замечательно. Ну и в общем вот так выпекаем все блинчики. Если хотите, каждый блин вы можете смазывать кусочком или маслом сливочным, или там растопленным. В общем, продолжаем. Вот такие блинчики у нас получились. Они не тонкие, они не резиновые, они очень мягкие, очень приятные на вкус. Попробуйте, девочки, приготовьте обязательно, это очень вкусно. И еще не забывайте, что у нас есть видео... Диетические дюкановские блинчики. Там творог, крахмал, мука, яйцо, больше ничего нет. То есть те, кто на диете, под видео оставим ссылочку. Заходите, смотрите, готовьте с удовольствием, худейте с удовольствием. Всем здоровья, пока!